Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! И сейчас я скажу пару слов о своем новом эксклюзивном курсе. Это мастер группа которая называется «Умножитель дохода». По поводу моего дня рождения, который у меня был недавно, я решил сделать такой подарок, там скидку 50% и там куча-куча-куча всего. И а, сейчас я расскажу расскажу о том, что же там внутри, что же в этом курсе буквально за несколько минут. Значит, продолжительность этого мастер она составляет два месяца. Занятия проходят онлайн в мини-группе, формат с обратной связью. И, знаете, я сделал таким образом, что вот обычно групповой делают как групповой, а я в качестве подарка, в качестве такого жеста доброй воли, там получается... Первое занятие, оно со мной один на один. То есть я встречаюсь с каждым клиентом, и мы на первой неделе разбираем ситуацию полностью, прежде чем этот человек попадет в группу. Я просто подумал, что это крутая фишка, и получается, что только вот, вот один этот разбор, он стоит столько же, сколько двухмесячный курс. Ну, если, если считать по деньгам, понимаете, да? То есть это большой бонус. Не просто там где-то болтаться в группе, а я с каждым разбираю, с каждым, с каждым, с каждым. Вот. И потом, значит, со второй недели все попадают в группу, и в этой группе мы в, в группе работаем в, в таком, в групповом сопровождении. То есть мы собираемся в определенный день недели онлайн, и, конечно, там... Отчеты, конечно, там домашние задания, все это есть, но они несложные, чтобы, чтобы люди делали. Вот. Я вам больше скажу, что пройдя этот курс, вы можете своим точно такой же курс сделать. Я вот чувствую, что очень круто. Меня мой наставник заставил это сделать. Я говорю, слушай, ну, я работаю лично, там, двухмесячные программы, меня это вообще нормально устраивает. Но он говорит, тебе надо, ну сейчас открою тоже секрет, секрет, меня спрашивают, говорят, а зачем тебе это, надо возиться. Ну, во-первых, ко мне приходят люди и просят с нуля чем-то им помочь. А я знаю, что тем, кто с нуля, я тоже могу помочь и И тем, у кого много денег зарабатывают, и тем, у кого с нуля, в принципе, я и тем, и другим могу помочь. Но тем... Кто достаточно много зарабатывает, я помогаю уже в индивидуальном курсе двух, двухмесячном. А остальные тоже хотят, И я давно это обещал сделать. Я вам скажу, что вот таких групп я не проводил, наверное, сейчас вам скажу, года 4, наверное. То есть года 4 вообще групп никаких я вообще не проводил, только работал индивидуально. Круто? Вот. Для чего мне это надо? Мне это надо, вот для чего, дорогие друзья, для того, чтобы в этих группах создавались те люди, которые потом ко мне могут прийти на мое личное сопровождение. То есть это как бы, знаете, как подготовительный курс, но за денежку, за небольшую, но за денежку. Нормально? В принципе, там получается, если с банковской рассрочкой, что-то получается 2000 рублей в месяц. Вообще, блин. Вообще бесплатно. Ну ладно, об этом потом. Так вот, что мы там, какие темы в моей мастер-майнд-группе мы разбираем. Где брать клиентов, каких брать, как поднять цены на ваши услуги хотя бы в два раза. Как делегировать большинство ваших задач, систематизировать ваш бизнес, точки роста, это обязательно. Новые бизнес-идеи, правильные цели, планы, мотивации и все такое. Понятно, да? вот. Но в честь дня рождения, вот представьте, во-первых, первая встреча, она личная. То есть вы получаете личный разбор своей ситуации. Потом у нас идет два месяца, я вам обещаю, два месяца. Два месяца, мы раз в неделю встречаемся, там все это делаем. Но вот еще вишенка на торте. После этих двух месяцев, еще будет два месяца сопровождения. То есть это вообще фантастика, друзья. Вряд ли вам кто-то такое предлагал. Я вот что-то, знаете, как вот <смех> в честь дня рождения решил все-таки сделать. У меня там день рождения, круглая дата, и поэтому думаю, да, давай, вот я прям так. Оба она. Вот. И получается следующее, что мы два месяца интенсив фигачим. А потом два месяца еще дополнительно сопровождение, если у вас появляются вопросы или что-то такое. Ну, в общем, у меня задача докрутить всех. Докрутить всех до результата. Понятно? На самом деле это очень круто, друзья. На самом деле это очень круто. Вот, теперь пару слов о том, как проходят занятия. На первой неделе мы встречаемся в индивидуальном формате, разбираем со мной, как я уже говорил, один на один вашу ситуацию. Со второй недели занятия групповые, где мы встречаемся онлайн один раз в неделю в назначенный день и время. Проводим разбор выполнения заданий каждого участника и контентная часть, конечно. Домашние задания будут как общие, так и индивидуальные, то есть... Ну, понимаете, да, если всем, например, нужно там, масштабирование, то кому-то надо уверенность, кому-то надо там, с семейными отношениями разобраться, кому-то еще что-то, то есть это как дополнительное, так как я профессионал-многостаночник, я это помогаю сделать, помогаю сделать. Вот, и, значит, для того, чтобы туда записаться, но ну, сначала надо записаться ко мне на собеседование, потому что... Друзья, поймите меня правильно, я не всех беру, поэтому, чтобы попасть, нужно записаться ко мне на собеседование. Если вы смотрите в записи, то под этим видео есть, есть ссылочка, как меня на, найти. Можете в, в телеграме мне просто написать в личку хочу, и я уже пойму, о чем речь. Вот. А в наших чатах, в наших чатах, которые у меня есть, у меня их там несколько. Тоже можете написать мне в личку, либо прям в чате написать, что вот хочу. И тогда мои помощники или я с вами свяжемся и назначим время и день нашего созвона. Нормально. Стартует наш курс, уже осталось совсем немножко, но уже некоторые проплатили, и уже мы с некоторыми начали работать. Уже личные встречи провели. Ну, я же хитрый. Я же гуманист, я все соображаю. Через ГУМ, как говорил Аркадий Райкин. Через ГУМ, гуманист. Вот, Потому что мне на первой неделе будет легче, если я сейчас проведу ряд занятий, и мне потом будет легче просто разбираться. Кому надо, приходите, и мы с вами просто записывайтесь. Можете прямо сейчас, чтобы не забыть написать. В чате там даже «хочу». Или мне в личку. В Телеграм напишите, хочу, и мои помощники увидят и не скажут. Хорошо? На этом все. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.